Мужики, всем привет и поздравляю вас, дорогие друзья, с Днем Защитника Отечества. Дай Бог вам крепких семей, отношений, здоровых детей, хороших заработков, ну и, естественно, крепкого здоровья. Спасибо вам, что вы поддерживаете мой канал.